Друзья, привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик» и сегодня у нас будет очень вкусный рецепт, впрочем, как всегда. Но перед тем, как посмотреть этот вкусный рецепт, обязательно подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. И готовить мы с вами будем праздничный салат с хурмой. Этот салат можно приготовить на любой зимний праздник, потому что хурма сейчас очень дешевая, ее много, она спелая, вкусная. И салаты майонезные мне, например, всегда надоедают. Нам понадобится хурма рукола, Можно какую-то другую зелень салатную взять. Сыр. Здесь у меня стричител, но можно брать и другой сыр. Сейчас расскажу подробнее. И для заправки лимонный сок, оливковое масло и обычный мёд. По поводу сыра. Я просто очень люблю строчетелло, мало того, оно у меня осталось после вчерашнего рецепта. Муж еще вчера сказал, что он ее обожает, поэтому сегодня салат мы готовим с ней. Но вообще вместо строчетелло можно взять любой сливочный сыр, например, моцарелла будет просто замечательно. Большую моцареллу или моцареллу мини, здесь как вам больше нравится, или можно взять слегка солоноватую брынзу. Для начала мы с вами берем хурму, моем ее, вытираем бумажными полотенцами и режем на дольки. Смотрите, я снимаю кожуру с хурмы после того, как нарезала ее уже на дольки. Если вы любите кожуру, этого можно не делать. Но мне кажется, что салат будет как-то повкуснее, понежнее все-таки без кожуры. Теперь мы с вами берем руколу, промываем ее и обсушиваем. Эту штуку мы покупали в Икеа, сейчас наверняка такую можно найти на Wildberries или на Озоне. Она очень удобная и вообще, кстати, никогда не пренебрегайте тем, чтобы высушить зелень перед тем, как положить ее в салат. Никому в салате не нужна вода, которая остается на зелени. Ее всегда нужно сушить, либо с помощью такой специальной штуки, либо хотя бы с помощью бумажных полотенец. Ну и теперь собираем заправку. Нам нужно всего лишь смешать оливковое масло, мед и добавить немножко лимонного сока. Я использую вот такой вот лимонный сок, он уже готовый. Конечно, можно просто взять обычный свежий лимон, выжать сок из него, но э, мне очень удобно пользоваться такой штукой. У нас готова заправка. Я здесь скажу, что в нее можно добавить, например, зерновую горчицу, соль, перец, какие-то специи, какие вам нравятся. Но я не очень люблю перебивать вкус салатов специями, поэтому здесь только легкое масло, мед и немножко лимонного сока. И теперь мы с вами собираем наш салатик. Сначала мы берем руколу, кладем ее на блюдо. Кстати, этот салат, как мне кажется, лучше всего подать на плоском блюде или порционном. Так, Выкладываем рукколу, сверху кладем ломтики хурмы. Это уже выглядит очень красиво. Теперь кладем сыр. У меня строчит эло, поэтому я ее накладываю ложкой. Если вы используете моцареллу стандартную, ее нужно нарезать на колечки. Если моцареллу мини, просто ее выкладываем. Если сыр используете, используется, то режьте кубиками. И теперь поливаем нашей заправкой. Я перемешаю еще раз и поливаем. Кстати, может быть, вы не знали, а я тоже не знала раньше, что в некоторых странах из хурмы, это дерево такое или кустарник, делают мебель и даже музыкальные инструменты. Посмотрите, какой красивый у нас получился салат. Он очень яркий. Я не знаю, почему все готовят на Новый год только шубу и оливье. И они, конечно, тоже очень вкусные. Но вот такие салаты, мне кажется, тоже должны быть. Почему бы нет? Или на 1 января, когда уже не можешь есть майонезные салаты. Давайте попробуем. Ну, хурма очень сладкая. Сейчас я возьму рукулу со стричателой чтобы попробовать еще и заправку. М -м -м -м -м -м -м. Божественно! Сочетание ингредиентов очень хорошее. Может быть, это кажется непривычным, но руккола, хурма и какой-то такой мягкий сливочный сыр идеально. Друзья, я считаю, что вы просто обязаны попробовать этот салат и написать в комментариях, как вам рецепт, как вам сочетание, понравилось или нет. Но я на самом деле уверена, что вам понравится. Не забудьте поставить лайк этому рецепту и подписаться на мой канал. Всем пока!